И всем привет, дорогие друзья, с вами Дани Фокс, и это наша вторая часть тренировок. Да, вторая часть, сейчас мы перейдем немного в танки, расслабимся. У меня все-таки после этого КС очень немного, да я шучу, очень много горит одно место. И я думаю, что в танках я расслаблюсь, потому что танки это моя привычная среда для меня. Но жестить мы не будем, не будем, не будем, наверное. А да похер, сразу в кайф. Согласен полностью. Так, давайте-ка. Да, давайте-ка вот так. Я думаю, вот так будет. Шикарно. Я вообще. Я такое не вставил. Да. Вообще не понимаю скорость поворота башни. Вот. Он только такое ставить. Вообще вот такое в идеале. Там каждая секунда играет король. Ну, мы поставим пока такое. Вот. Да, кто не слышал или не помнит, как я уже говорил в Counter-Strike, меня записали, точнее, подписали. Добровольно, принудительно. Подписали на... Участие в игровом турнире от своего учебного заведения. Турнир будет проходить, ну, в танках это стандарт. 3 на 3, 5 на 5, 7 на 7 есть. Вот. У нас, скорее всего, будет 5 на 5, как я понимаю. Вот. Будет 6 команд. 6 команд. С каждой, ну, как мне говорили, с каждой мы должны будем отыграть. И там набрать определенное какое-то количество очков. Вот. Что же по CS? CS, скорее всего, такая же система будет. То что играешь с каждой командой, играешь 5 на 5. Вот. И после набора определенного количества очков подводится общий итог, и смотрит там, какая команда победила, там, или либо отобралась. Вот. Ну, в танках, я думаю, будет поинтересней. Вот. Ну и еще бы полная информация в основном я не знаю. И вам я ее тоже не подскажу. Почему? Потому что дали мне а, об этом знать совершенно недавно. Ну, как недавно, уже давно. 29-е как бы, прошло. 29-е мне дали об этом знать, что я участвую в игровом турнире. И залитренируюсь. Игры 9 вынесу. Yeah, ладно, хорошо, будем тренироваться, значит. Что нам еще остается делать? Сочный ей. А его, наверное, сейчас Да, его... Вот. Ну, окей, тренироваться, мне тренироваться, как бы нехер. В танках. Я не сказал, что спец, но играть умею. По большей степени, чем лучше, чем в CS. Но! Не дай бог меня поставить капитаном еще. Я тогда вообще ошеломлюсь. Я еще кстати состав своей команды не знаю. <смех> Чего удивительно? Мы сказали, мы соберем команду. Какую команду? Вообще не Я надеюсь, если команда будет собираться, они наверное хотя бы играть умеют. Я вот буду на это надеяться. Очень прям жестко на это буду надеяться. Сорян, да не вот. В принципе, все. Вот теперь немного, так сказать, тренируемся в танке. танки. Танки. Это стила. Ладно, хоть сказали в обычной танке играть, а то есть танки. Armored Warfare! На! Шотик! Есть Armored Warfare, есть War Thunder, так что. Ну, кстати, я больше мог бы снести, если бы не увел чуть -чуть ствол. Если бы прям в лицо бы было, было бы на вот. Так о чем ты? А да. War Thunder, Armored Warfare. Ну Armored Warfare не такая себе как бы игра танков, но в нее, кстати, поигрывают. Я вот хочу тоже моментом таким обделиться, заценить ее. Что же там нового произошло? Я как-то я как-то помню играл в нее. Да, играл в нее. Когда она еще особо популярная была так знаете типа инвент ее вкинули и вкинули и все и больше типа ничего и в ней не делали ну не знаю я как бы попытал вчера да вчера в нее зашел посмотрел интерфейс да там кстати все много поменялось там кстати очень много поменялось Механика, танки добавились. Танки, кстати, современные. Есть, конечно, и танки э, в World of Tanks. А там порядка 10-15 штук. Что-то что, что, короче такое. Вот. Э, Ух, хорошо зашло, зашло, зашло, зашло. Вот. Ну что еще можно сказать? Ну, War Thunder вообще, я не понимаю, как бы там можно было сделать турнир в этом, в этой игре. Вот, как бы там турнир можно было вообще провести. Потому что я там затруднялся даже играть э, в разводе. Очень затруднялся. Вот. не говоря уже про турнир. Вот. Говоря уже про турнир. Так, ну что то ну мы начинаем выигрывать, только у меня шотов мало, мало шотов. Надо еще парочку, я думаю, таких плотных. Да, пока мы едем, рекомендую, ребят, посмотреть э, че, первую часть тренировок моих. Первая часть тренировок заключается КС. Вы увидите, как я по началу игры был как дно. Прямо эффектное дно. Дно. Но в конце игры я там прям такие сочные две партии выдал два раунда только все сочно было сочно. Какая-то ту -ту турбо победа. Вообще турбо прям турбина прям жесткая. А я. Вот чем мне нравятся танки это с шотами. Ну все, доберите LT, это а странно, и все как бы особо мелочиться не будем. Да, ну не, серьезно я вам говорю, меня убил факт, когда мне позвонили По секрету ты участвуешь в турнире Блять <с armour> Зачем вы меня подписывайте на то, где я вообще не участвовал, не привлекался, не взаимодействовал. А! Не, я понимаю, там. У меня -то, э -э -то, товарищи по работе знают, типа по учебе. Все знают то, что... Я любитель поиграть, да. Я жесткий любитель играть в танки. Статистика славится, я свою не люблю, потому что она не ахти. Но... Статистика это не показатель. Ребят, согласитесь. Ты можешь играть как дно, прям полное дно, но ты можешь круто нагибать, прям конкретно можешь нагибать. Ну серьезно, согласитесь с этим. Ну вот смотрите, ребята, у меня 40, 47 процентов. Я что хреново играю? Я не, я не говорю, что я там пиздец какой там, чемпион по танкам. Там. Я просто люблю играть. Играю себе в удовольствие. Запомните, я всегда играю себе в удовольствие. Я не гонюсь за цифрами, не гонюсь за статистикой. Я ни зачем не гонюсь. Я гонюсь за хорошей игрой. Просто хорошей игрой. Хорошая игра себе, хорошей игрой вам, чтобы показать какая-то замечательная игра. Да, где-то бывают микро такие моменты, где я туплю, бомблю, Проигрываю. Счет мне не получается. Ну, тренировки, тренировки, тренировки. Еще раз. Переигрывание одного и того же момента. Это делает намного лучше твою сообразительность. Твою сообразительность делает лучше тебя. Да пофигу. Допустим, да там 35% у тебя побед. Но человек, если умеет играть, знает, куда пробивать, знает тактику каких-то полей, что... Не знаю. Самое элементарное, то, что арта не может ехать вперед и давить. Вот это, если человек знает, это уже хорошо, как бы. То, что фугасами играет только на бабахах, вот, вот, вот на этих вот. Цифры не главное. Главное удовольствие. Какое ты получаешь. Ну, что сказать, в принципе, на бабахе я играл нормально. Но два... Два сплэша это ни о чем. Ну, два это ни о чем. 1700 — это фигня. Можно больше. Но я боюсь, что если я сейчас залечу на карту, меня кинет сейчас на какую-нибудь. На какую-нибудь фигню. Слово выбирал. Вот. Я думаю, сейчас меня в какой-нибудь а? Движ Париж кинет и. На этом все. Песня спета, просто... Я как чувствую, что меня кинет в какую-нибудь парашу. Просто, что может быть хуже городской карты? Правильно, генеральское сражение. Это просто... Вот теперь поймите, как проходит мой день, когда я вот так вот сижу, просто сижу, играю, никому не бежаю. Никому не мешаю. Это очко, это очко, это просто очело, Чем у меня карта, ой, карта маленькая, карта большая должна Да, угу. Угу. Давайте левую ливню попробуем, попробуем отыграть Прям, чем генерально, не, генеральное сражение между намеждают фпс просто максимально проседать Просто максимум фпс проседает вот Это меня очень бесит Просто максимально Дай бог до 50 туда... Карабкается и все Ну, я думаю, мы где-то минут 40. Сделаем видосик. паточек играем. Мы потом дальше пойдем записывать еще. еще. У нас еще калавда висит, ребят. Ребят, калавдюти. Не забываем. На канал подписываться. Лайки ставить, лайкусики. И это залог успеха. Ну, а вы меня просмотрами своими радуете. Это уже хорошо. Вот. Что я еще хочу сказать? А, да. Калавдюти. Не забываем. Вспоминаем старое доброе былое, что есть, не на... что есть настоящее, не настоящее. Так, ничего не видно, да? Не, в принципе. Вот там джентльмен просится на ваншот. Вот здесь вот он будет. Я думаю. Если все пройдет гладко, то вот так он должен... Я его, по идее, кто-то его обнаружит. А, там не... А, нет, конь-то дальше. МВЗ там. А чё? А, он ещё... Блин. Он ещё за одним зданием. Я думаю, там спознают. Там не сквозное оказывается Не, я дальше не поеду, я по блин, куда мне ехать Ел. Ну, там уже знатно проигрываем, Просто знатно Чувакушки есть я, хот... я вот хочу стрельнуть, но не хочу Ч... честно Потому что, знаешь, это будет бесполезно. Либо я пойду на долгое-долгое КД, либо я просто не попаду. Точнее, либо я не попаду, либо я не пробью. А, вот сейчас точно было. Нельзя пораньше было его засветить. Я бы там плюшку -то дал бы. Не, я думаю, мы сейчас это отыграем немного. Вот если 27 277 поедет, я в него сажу. Ну, если будет засветить, конечно. Не, без засвета я особо палить не собираюсь. Это очень трудно. На бабахе это трудно такое. Ну, давай. Катись. Катись. Катись, говорю. Ну? Я штуку. Блин, там, ну там вообще плохо. Отступай, блин, Лёша. Отступай, я ж тебя не вижу, я ж тебя не прикрою даже. Не макушки? Давай, решайся, ну решайся, давай. Блин, 7-10 плотно. Ну давай, давай, да, давай, Ну. Блин. Арта. Не сбивай его. Арта, не сбивай его. Блин, так и засаживает туда, а? Честно, это очень плохо. Да я никого не вижу. Да уйди, блин, пусть они подъедут, иди ты сюда, куда ты все прешься? нахера тебе это надо? Расскажи мне. Гриль где-то снизу. Он, скорее всего, вот так вот переехал, вот здесь вот так спустился, вот где-то вот здесь кинул. Вообще никого не вижу. Что за бред? Вообще, вообще странно. Обычно на генерал как-то более активнее все происходит. Стоишь, наблюдаешь. С тобой кто-нибудь приезжает, либо едет к тебе. Либо ты от... до кого-нибудь. И как бы все видишь. Блин, Арта. Блин, проехал бы кто-нибудь по низинке, я бы ему ваншотик вот он подарил, так он смачный. Да уйди ты, отступи, отступи, не будь дебилом, отступи, отступи, не будь дебилом. Пожалуйста, я никого не вижу. Не будьте дебилами, ребят. Я никого не вижу. Чтобы вы понимали, я никого не наблюдаю. Там Е5 походу в себя вообще жестко поверил. Не, Е5 жестко в себя поверил, просто, стоит там под в ВЗ 55-го, и арты вообще молодец. Вот, ну, чтобы вы понимали, я его не вижу, не вижу я его. Так, так, так, так, так, вз что-то пытается, пытается. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Давай. Давай. Где ты? А где ты? О, где ты? А, а я понял, где ты. Вылазь, вылазь. Не, это опасно. вы чё, это опасно вообще? Ну, поход проиграли тут, но... Я никого не вижу, блин, ну я чё сделал? Нет, я вижу. Домой. Кто меня видел? Никто меня не видел? Вранье. Вранье. Вранье. Три арты просто. Просто три арты. Просто три арты. У нас четыре арты стоят. Вдоволь, не понимая, что как и происходит. И вообще, хорошо. Не, ну один ваншот я еще засажу. Один. Дай боже. Один я засадил. Зато какой, какой 1700. Ой, я. Yeah. Не, хорошо, что тут как бы еще и победы. Мне это нравится, тоже дело. Особо не сидишь на месте, как бы. Играешь, играешь, играешь и наигрываешь. Не, ну на турнир я точно на бабах убрать не буду. Это просто гиблое дело. Это гиблое дело. Mm, так, а ч у меня? А ч у меня, ч у меня, чем у меня? Угу. Ни хрена у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Плох, плохо. лег еще раз. Плохо. О, футбольчик. Мальчики походят на качков. Угу. Еще что-то умудряется выполнять. Охренеть. Я ему гусеницу, наводчика, вмазал, ну вообще хорошо. Да не, поиграю, я чувствую, надо на бабахе, кстати, тренироваться. Может, кстати, и бабаху будем э, выкатывать в турнире. Даже, скорее всего, так и будет. Скорее всего. Да. Я думаю, так и будет. Бабки. Камера вырубилась Стоишь, нет Стоишь Стоишь, Ну вот, стой Вот, про что я говорил Либо дерьмо Большая карта, либо вот Вот, вот, вот такое Это Габелла. И вот куда мне с этим? И можем встать на прострел. на, на вот, этот, вот здесь вот встать и накидывать чисто монастырь. Но все равно будет трудновато. Будет очень трудновато. А что делать о там уже алтар разносит живот а кстати не сюда не сюда не сюда не сюда не сюда не сюда блин вот люди тоже психи вот я смотрю смотрю три отметки нам попали, психи это а кстати вообще кого-нибудь выложить смогу интересно да смогу давай давай давай Покажись. Покажись. Арты нет. Ой-я-я. Я. я только сейчас это понял. Я люблю тебя до слез Давай, первый ваншот Это первый раз Сойдет Сойдет Ну, заметьте, кстати, это Эмиль второй, как бы, блин, это еще Нормально Лошара Лошара Ничего страшного. Ничего страшного. Хорошо, что это не экран, а Эмиль. Как бы у меня еще башню можно поссувать. Фугаса. Да что ты у меня? Ты хочешь меня выманить? Ведь я тебе и так всажу и пробью. снаряда да угу, я помню да да да три снарядика у него вот я бы хотел 103-го вы сюда в студию пожалуйста пожалуйста в студию 103-го о кашка кашка кашка приехал Ой, боль менее боль менее пойдет пойдет а, он все, он не наш. Он к, 90, к 91 сажает. И до свидания. Ай, ну что ж ты, ну что ж ты только что приехал. Зачем? Блин, эмиля это капец. Я не хочу Эмиля видеть. Но, походу, я его сейчас увижу. 103-го бы мне сюда вот 103-й бы Он бы так красиво бы мне под ваншот так бы красиво не успешно успеешь, успеешь присутствует я люблю вас всех да слез. А чем мы все не можем там ничего сделать? Мы ничего сделать не сможем. Ну камбэй бы просто домой. А я не успею перекадаться, потому что мне КД 25 секунд. Не, ну как Почему вот они, кстати, так жестко продавили нам линию, вообще непонятный был момент. Как-то вообще жестко продавили линию. Очень жестко. Я даже, кстати, сам не понял этого. На удивление. А он понимает, что его вот там справа планшотит. Ну, кстати, тоже на разрыв вообще нереально. Справа, слева прилетает. Минотарок, кстати, крутая техника, сам покачиваюсь, ну, основной свой аккаунт покачиваю, по крайней мере. Ну, ну продуктивно, восьмой уровень за неделю, нормально. Считается с всякими бонусами, там, ну, новогодними вот такими. Я впервые вижу, чтобы ЛТ была жива, как бы под конец боя. Очень редко это вижу Может он еще и бой вытащит? Не, <laughs> если бы он вытащил бой, то... Не знаю, я бы ему... Косарь голды как бы нехер отдал сразу Честно Что может вытащит? Но может, вытащит. Не, ну чё, ему... С... А, ну самое трудное, это у него БЗ. Самое трудное, это вот БЗ. И... Эмиль будет. С остальными танками. Да сливай уже. о рикошет, а сто зарейте. Вот жёсткий рикошет. Не, сотрите, а вообще что-то, кстати, слился, просто слился в дно. Раньше как бы что а машина, лютая машина, там все, все, все дела, вообще. Да хера. Такое же унылое дерьмо. Вот. Ну, ребят, танки, они, согласитесь, чуть-чуть поскучнее, там более, ну... По менее динамичнее, чем, менее динамичнее, чем. Вспоминал, вспоминал. Ух, ни хера себе, о чем? Откуда у меня? -то? откуда у меня да, сколько много? А это зачем мне так много? А зачем так много-то дали? А я же не. на правильно я же не это не у себя Я не на основном аккаунте своем правильно а я то думаю что как не надо ну дну деда ну не дед не ны не ты да блин давай побыстрее Гантелью на, подкачайся, конечно, конечно, подкачайся. Купить, купить, все купить. Лайк, уважуха, да, да, да. Вот лайк главное, ребят, лайки не забывайте, лайки, лайки. Того а про лайки стали забывать. чем мы Деда Мороза все 10 выполним как. Фреск. Да гости гости все да красиво все я знаю ребят все истории я знаю все я все знаю спасибо не надо мне спасибо чух чух новогодний новогодний чух-чух я -чух. а, давай портативная салютная пушка да, э, ру, русь-северяне, так сказать, э, чтобы понимали, э, на английском, точнее, ну да, европейском сервере на английском, дурочок, там Шварценеггер еще раз появляется и Милоялович. Ну просто поняли, к чему отсылка, я имею в виду, вот эта гранатометная пушка, да, вот это вот, вот эта вот пушка. Чтобы вы просто понимали. Ваф, ваф. Везде тут, аф, аф. Что дома, что в игре, аф. Все афуи, блин. Надоели. Ой. Снегурк, снегурк. Что ж ты покажешь нам? Что ж ты нам подаришь? процентов от заработка. Ох, как это хорошо. Это просто круто. Да, побыстрей, блин, как я сюда давно не заходил. Ой, боже, там... Терминал еще висит. Нет. А, ну все правильно. Я выиграл чисто же основной аккаунт. А это мне так до десятки докачался же. Все правильно. И тут собирал бонусы. а давай побыстрее кастомизацию да пожалуйста в студию все шикарно так быстро к терминалу жмем жмем кнопочку слот вообще шикарно фигня боль-менее фигня сколько, на 5, мне на 5 не надо, дай мне навсегда. Если ты мне дашь навсегда его, я, я тебя просто отблагодарю, просто, просто раз целую. 283 кстати, хороший танк на самом деле, хоть э, броня у него, конечно, никудышная, неправильно распределена, но танк хороший по скорострельности, по пробитию, вообще шикарный танк, мне очень нравится. Что, еще на 5 да. Лучше бы навсегда. Дай его навсегда. Вот дай навсегда. Вот давай еще раз я нажму, и ты его так ой. Навсегда. Это вот, будет красиво. Три раза подряд и все, все, стоит, Три раза. Я в шоке. Я просто в шоке, ребята. Я в шоке. Невероятно. Так. Время 35. Я думаю, еще один бой. И вторую часть тренировок мы закрываем. Я думаю так. Согласны, да? Я тоже с этим согласен. Так. Давайте эффектом завершим. Не, все-таки. Все-таки докатаем. Бабах. А почему? Ну, они специально, да, осколочные фугасные, типа. Это просто на бронепробитие. А это их, в принципе. Кредитов не, жал... не жалко. Не о жалком ни капельки. Ребята. Сколько не жалко мне этого серебра потому что его у меня до хрена 20 секунд стандарт то есть не ну мы пофиксили балансировщик десятки не будут в основном задействованы как же там слот красиво было Задействованный под э, распределение половина на половину что э, выпадение городских карт будет меньше да да да то чувство когда просто смотрите 6 тяжей 6 хрен с ним 5 пт и тут примерно такая же история 5 тяжей 4ПТ. Вы дебилы. Нет, я ничего не хочу сказать. Э, обидеть как бы, разработчиков. Игра. Не хочу обидеть. А, те. Э, э, того, кто отвечает за э, ребаланс. Как бы сам за, за сам балансировщик, за. Короче, никого не хочу обидеть. Но, ребят, это бред. Ну серьезно, зачем писать то, то, что вы как бы особо не выполняете. Я просто не понимаю. Совершенно. Там будет прострел. Я! И я. Я ж вроде не светился. Я же вроде не светился. Угу. Mm -hmm. -то, наверное, скорее всего, по трейсер То, что видим, то и стреляем, как говорится. Ой, я сладкий, сладенький ты мой. Куда ж ты летишь-то так? Куда ж ты так летишь? Зачем? Зачем ты так летишь, чтоб дать тебе пиздюлей? Зачем тебе это? Зачем? секунду это как-то так а мне еще рта накрыла мое мое это было мое удовольствие это было а вон там а вон там а вон там арта. Ребят, а вот там арта. Держу. У Уя, красиво горит. Так, пробуем, давайте-ка, 60 помочь, хера. <связь> Нет, ладно, завершим бой по-другому. По-другому завершим. <дых> <дых> вот так мы сделаем. Я думаю, меня все пойдешь. Вот. Чтобы понимали, ноль двадцать ребят. Ноль двадцать 0.25, еще раз повторю, и заряжу также всю голду, голду на максимум, максимум голды, я зависим от голды, зависим, и еще раз зависим, мы рвем кабины, будем рвать только так кабины, Опять 20 секунд. <свист> Городская. Ну, no, пойдет. Да, ребят, прошу заметить, гриль это самый точный танк в мире там. Я вам на самом деле говорю. Где вы видите? Где вы еще увидите 0,25 на 100 метров? Нигде. А вот я увижу. Гриль 15. Утверждение. Так, сразу думаю, займем позицию для ПТшечки. И непонятно, что этот гражданин тут делает, вообще не понимаю. Так, а мы сразу займем местечко. Давай-давай, потихонечку, потихонечку. Оп, отлично. Гаси, гаси, гаси ее, Гаси. Гриль 15 ты на разведку поехал. Такой дебил вообще. Он тупо дебил, я серьезно вам говорю. Давай, давай, давай. <клевый> как от такого ты увернулся? Колдун, ебучий. Давай, Ебор, с Брею нахер. Ебор-Брей там всех просто. Арту найди. Ебор-Арту ищи. Родной ищи Арту. Блин, загасили. Чебурахи, блин <соспит> Не хочу, не хочу. Блин, хрена он, конечно, уклонился от моего выстрела. Это вообще уму непостижимо. Там что там? Все нормально? Все нормально. Пока. Там пока все хорошо. Так, ты там что-то лезешь, да? Пытаешься лезть. Пытается, пытается, что-то. Попытки есть. Подсвет, подсвет. Подсвет нужен. Ребята, не вижу ничего. Я его не пробил, да? А, нет, это, это 430-й был. Я его пробил, суть. Да хрен мысль. Дров тебе. Да фигли. Фигли ты. Давай, давай, давай. Сейчас, выкатить еще надо ребята еще нужно не надо вот просвет <му goals> не видел не видел hết. я не знаю куда попал в бочку какую-то я попал да я попал в бочку Потому что вот только что отрисовалось у меня. Блин, если Арта захочет по мне всадить, это будет жестко. Это жестко, ребята. Дай, светись. Светись. Выкатывайся. Хотя мы выигрываем, мы выигрываем, и неплохо очень выигрываем. Можно кстати прокат сделать. Я думаю нам уже ничего не сделает. Так, все ПТшки наверху, все эти наверху. Ну, честно думаю можно на него упороться, так что он нам уже просто не помеха. Ну да, не помеха. Угу, действительно. Дави его. Дави его просто. Ну, он закрывал, я что сделаю? Красава. Красава, ничего не скажешь. У тебя углы хреновые, давай. Ага. Угу. я углы хорошие? Ты хочешь сказать, у тебя углы хорошие? Или что? Я не припомню, чтобы у тебя углы хорошие были. Вот и не рискуй. Хочешь? Давай я сделаю тебе радость. Ну давай. Не побрил. Охренеть. Ну, я ему кстати радость сделал. Он кончил. успеешь не успеешь лошара ну давай давай рискни ч ⁇ не рискнешь пасть? а вот ты зря а вот ты зря я бы тебя в полете разобрал бы это карьер. так выстрел Добить-то добили, ну что надо все эти полумертвые. Да ни хрена арта не здесь, арта наверху. Арта наверху. Если бы была бы здесь, я бы что еще раз бы ее пересмотрел. Они, кстати, жару нам могут сейчас выдать. Они сейчас просто заберут две. Две арты заберут. Спокойно. И по одному нас начнут разбирать. У нас э, два танка. Три, три танка, которые без башни, могу сказать. Спокойно. У нас у всех маневренных, это я. ш во Воу-во-во-во-во, во, во, во, во, вот о чем я и говорил. Они еще по одному нас будут не Мне сейчас просто по, одно, по одному буду скрывать. Я, я, я, съезжу, съезжу. Да хорошо, хорошо, хорошо. Поедусь, поеду. мне хотя бы отдайте, уж чтобы... ради приличия. Да ты гонишь что ли? Ну нахер я ехал. Нахера я ехал. Сказать, что я в шоке? Это ничего не сказать. Понял? Я тебя найду. Знай. Просто знай. Ладно, ну, что у нас по итогу получилось? 2206. Ну, неплохо, неплохо. А по, а по кому я там засадил? Из... Гри... А... Я... А, ну да, я все-таки попал же по нему. Все правильно. Грилю косарь. Ну почти косарь. И это мы 800... полторы, Да, все правильно. Ну мы о них в минус ушли. А на этом все, дорогие друзья. Вторая часть тренировок наша на сегодня подошла к концу. Не забывайте подписаться на канал, ставить лайки, колокольчик в преддверии Нового года. Тоже не забываем прожимать. А самое главное, смотрите, наблюдайте и радуйтесь. С вами был Дэнни всем спасибо, всем пока-пока.